я вас приветствую на своем канале я обещала показать как работать на зарубежных буксах ну вот на одном из буксов я показываю примерный вариант ну в основном это везде так, бывают какие-то нюансы но если начать, то потом уже привыкаешь и находишь то что надо прежде всего вы должны зарегистрироваться, вы заходите вот сюда и сюда пишите, вот э, все английскими буквами. Вы здесь пишите имя и фамилию. Здесь ваш email адрес. Обязательно gmail адрес. Здесь повторяете gmail адрес. Здесь ваш логин, э, пароль. Повторить по, пароль. И здесь будет ваш пригласитель. Ну, у меня вот именно пригласитель с мониторинга, который э, я делала видео. И потом вставляете вот эти буквы. Когда вы регистрируете, вставляете их вот так, как они есть, большими буквами. Потом нажимаете сюда, что вы согласны с правилами, с правилами, и регистрация. Честно говоря, я не помню. Очень часто на этих сайтах на почту потом приходит письмо, где вы должны подтвердить свою регистрацию. Здесь, честно говоря, не помню. Ну хотя я могу посмотреть, это у нас как называется. А терев. Сейчас сойду и посмотрю, было или нет. Почта. Терпение, ребята, терпение. Так. Арибух. Вот Арибух у меня пришло письмо. Нет, отсюда, по-моему, не было. Хидью тоже пришло письмо. Что значит активировать? Если я открою другой вариант. И вот иногда наверное, нажать на такую полоску. Или вот на ссылку. Будет такая ссылка. Все. И вас потом перенесут обратно на сайт. Так, это я теперь закрою. Значит, когда вы все вот это вот заполнили, вы заходите в логин. Я имею привычку все убивать. И вот здесь вы можете не большими буквами, а маленькими буквами. Так, ой, вообще русский язык. Так, английский язык. Mm -hmm. Mm -hmm. так так и так вот вставили вот эти вот буквы нажимаете логин mm -hmm. и теперь будем разбираться что к чему значит э -э -э <связь> прежде всего вы должны зайти Персонал сеттинг. Что такое персонал сеттинг? Это ваши настройки. Если хотите, вы можете сделать сначала на русском языке, например, перевести русский, правда, не везде переводит, где-то переводит, где-то не переводится. Вот здесь вот хорошо перевелось. Вот персональные настройки. Заходите в персональные настройки. Здесь это ваш э майл. Теперь если вы хотите получать письма от администратора, тогда вы ставите yes. Если вы хотите получать письма от самой системы, тогда вы ставите yes или no. Так, от администратора я не хочу получать письма. Ой, no. А вот от системы я хочу получать письма. Так. И сюда вы вставляете кошелек. Как видите, здесь два кошелька. Perfect Money Pair. Я вставляю свой Pair. Вчера не сделал. Здесь можете поставить другой пароль. И вот сюда вы должны вставить пароль, с которым вы проходили регистрацию. Нет, это мне не надо. И смотрите. В общем, удачно закрепился ваш кошелек. Теперь поехали дальше. Поехали дальше. Что такое AdFund? Эд это вы, когда хотите сюда вложить деньги для того, чтобы сделать апгрейд. Что такое апгрейд? Это покупка э, покупка пакета, который увеличивает стоимость одного клика. Вот здесь вот вы ставите метод. Выбираете. Вы можете это сделать с баланса своего, с Perfect Money и Здесь вы ставите сумму, которую вы хотите. Но сумма зависит от... Э, того, что нам предлагают апгрейд. Заходим сюда в апгрейд аккаунт. И вот смотрим. Сейчас мы находимся на стандарте. Я всегда смотрю. За клик 100%. И вот здесь вот силер на 30 дней. Это уже покупка пакета. И как видите, здесь тоже 100%. То есть здесь не меняется стоимость клика. меняется только Меняется только количество привлеченных рефералов это именно привлеченных рефералов и меняется количество арендованных рефералов и тут меняется еще меняется если вы здесь вот ничего не получаете то есть если ваш реферал делает апгрейд то вам дают 1 доллар насколько я поняла Основной меня не очень интересует, но 5 долларов стоит этот апгрейд, то есть этот пакет стоит 5 долларов. Я считаю, что так как не меняется основной клик, то есть не увеличивается сумма одного основного клика, то нет смысла и покупать. Поехали дальше. Дальше идем в мой аккаунт. Мой аккаунт. Теперь смотрим, сколько стоит видздро. Значит, минималка на вывод здесь всего лишь 25 центов. То есть набираете 25 центов и можете ее выводить. Теперь баннерс. Что значит баннерс? Здесь ваша рефералка. Реферальная ссылка. копировать моя будет как всегда под видео и здесь вы можете поставить если у вас есть сайт или хотите его в других местах распространить есть баннеры баннеры разного вида ну вот один баннер другой еще один и еще один так это я вам объяснила теперь что значит директ рефералы директ рефералы это те рефералы которые придут вам по вашей реферальной ссылке вот у меня сейчас никого нету а так если кто-то пройдет по, по вашей реферальной ссылке то будет э, реферал из какой страны сколько, сколько он сделал пос, последних кликов и просто клики не, не, не вот это я не помню, что это такое. Сейчас. Направление, страна, ссылка, последний клик. Сколько он всего клик, сколько им заработано, и это, скорее всего, до, ваш доход. Так, обратно возвращаемся на английский. Здесь есть форум. Когда вы заработаете деньги, то вам на форуме надо обязательно будет поставить вот с Пайра этот чек. Сейчас я вам покажу форум. Нет, здесь что-то не то. А, это вы что-то можете здесь написать. Вполне возможно, здесь... И не надо ставить на форум э, ваши выводы. Здесь вы просто можете что-то написать на форум. Так, ну пошли дальше с ре рефералами разбираться. Вы можете здесь арендовать реферал. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Значит, 5 рефералов стоит 60 центов. Но это вот надо брать, как я называю, пуш-баланс. Я потом вам покажу, где этот пуш-баланс находится. Конечно, он читается совершенно по-другому. Но я его называю пуш-баланс, мне так проще. Вот этот пуш-баланс, с него, вот на него, вы можете через вот эту строчку, add funds, перевести деньги. Скажем, вы заработали уже сколько-то и вы хотите себе арендовать рефералов. То есть вы тогда вот через этот э, параграф переводите деньги на пуш-баланс, и тогда с пуш-баланса, он они вот здесь вот будет там 60 центов, здесь бы стоять 60 центов, вы тогда купите 5-5, извините, арендуете 5 рефералов. Как правило, э, на месяц. Но если вы арендовали рефералов, или у вас появились свои рефералы по вашей реферальной ссылке, то вы обязательно должны каждый день сюда зайти и самые дорогие ссылки, 4 штуки, обязательно прокликать. Иначе вам не засчитают клики ваших рефералов. Еще раз, если у вас есть рефералы арендованные или покупные, или пришедшие по вашей ссылке, вы должны каждый день зайти на этот э, букс и прокликать самые дорогие ссылки. Э, в разных э, буксах они называются по-разному. Но, как правило, это стандарт кликс. Но они, но они самые дорогие. Четыре штуки. Так, еще есть... Э, можете купить ре рефералов, если хотите. И здесь вот ваша будет история. Если вы будете что-то вкладывать сюда, вот депозит history. То есть это история ваших депозитов и история ваших выплат. История ваших заходов сюда. Ну, а теперь как им конкретно зарабатывать. Вы нажимаете сюда earn money. Видите, выскакивает окошко. Мы будем зарабатывать вот здесь. И у кого есть время, советую заходить сюда. Сначала показываю здесь. Так, обратите внимание. Видите, они у нас все закрыты. Все ссылочки. Значит, надо сначала зайти вот сюда. Это как бы ссылка от... Админа, здесь есть правило, админа. Желательно перевести и прочитать. Бежит полоска, и здесь вы ничего не зарабатываете. Нажимаете перевернутую картинку, вот нажали, появилась галочка, закрыли. Теперь, как видите, вам открыты все клики. Вот в данной ситуации написано макро-ADS. То есть вот эти вот четыре ссылки, они самые главные. То есть, если у вас будут рефералы, то вот эти четыре ссылки вы должны пройти ежедневно. Я не буду проходить, потому что они долго, поэтому я покажу на более ну, быстрых ссылок. Ну, давайте вот эту. Как видите вы нажимаете на буквы потому что на многих э, буксах надо нажимать только на бук на буквы если на полоску то не всегда идет у некоторых идет у некоторых нет потом на вот этот кнопочку кнопочка тоже где-то есть где-то нет теперь вверху появится ой как долго это даже 30 секунд. Странно 30 секунд. Так, и опять перевернутая фигурка. Вот. Опа. Все. И вот здесь вам уже зачислили денежку. Так. Микроэц это и так. И вы, вот вы заработаете вот, этот, вот, вот эту сумму, видите? И плюс один поинт. А поинты тут зарабатываете, потому что потом эти заработанные поинты можно перевести в реальные деньги. Микро и так дорого. Ой, так долго, извините. так Ну давайте попробуем вот это вот. Может быть это будет быстрее. Ну вот это вот немножко побыстрее. Секунд, наверное, 15. Также перевернутая картинка, галочка, все. Вот таким образом вы проходите все вот эти вот клики. Сейчас я посмотрю, как здесь идет или не идет. Да, здесь, видите, здесь даже можно на полоску нажать. Но есть буксы, где нажать можно только на буквы. Я вас сразу предупреждаю. Больше я вас не буду задерживать. И я выхожу. Так, Ссылку я взяла. Выхожу. Основное я вам показала. А он не посмотрел, сколько я заработал, но не важно. А, я повторюсь, кто хочет на этом зарабатывать, либо набирайте рефералов, либо вкладывайте деньги, если вы хотите побыстрее, либо наберитесь терпения, когда вы заработаете первые 25 центов, которые на вывод. На этом все. Желаю вам, как всегда, здоровья и успехов.